Углом мы будем называть часть плоскости, заключенную между двумя лучами этой плоскости, имеющими общее начало. Точки, лежащие в этой части плоскости, будем называть внутренними точками угла. Лучи, образующие угол, называются сторонами угла, а их общее начало – вершиной угла. Данное определение угла не указывает, какую из двух частей плоскости, образовавшихся при проведении на плоскости двух лучей с общим началом, следует отнести к самому углу, а какую нет. Договоримся, что обычно мы будем относить к углу меньшую из двух образовавшихся частей. Из этого правила, однако, в некоторых случаях будем делать исключение. Углы мы будем обозначать знаком угол. Обозначение угол АОБ... Это обозначение угла с вершиной в точке О и сторонами лучами ОА и ОБ.